Всем привет! Обучающий видео о функции возврата и поиска дрона F11S4K PRO. Существует три типа возврата. Возврат по ГПС. При низком заряде батареи. При потере сигнала. Возврат по ГПС. Нажмите кнопку возврата на пульте или в интерфейсе приложения мобильного телефона. Дрон вернется на точку взлета автоматически. Возврат при низком заряде батареи. Когда батарея дрона разряжена, это спровоцирует включение функции возврата. Дрон автоматически полетит в положении около 30 метров над землей. Пожалуйста, не нажимайте правый джойстик вперед. В противном случае функция возврата домой не сработает и дрон может продолжать летать. Мешок с костями и мясом может управлять дроном вручную. Или опустить левый джойстик. Чтобы безопасно посадить дрон. Возврат при потере сигнала. Когда дрон потерял связь с вашим пультом, то он автоматически вернется к точке взлета. Во время возврата дрон автоматически будет пытаться соединиться с пультом управления. Если все прошло успешно, то оператор может снова управлять дроном. Поиск дрона через приложение. Откройте в интерфейсе приложение команду «Поиск дрона». Оно покажет вам последнее положение квадрокоптера на карте. Это обучающие видео про функции возврата и поиска дрона F11S4K PRO. Спасибо за просмотр и как обычно жду от тебя лайка и подписки.